У лукоморья, дуб зеленый, золотая цепь на дубе тон. Открой тайну! Несчастный! Открой тайну! Ну ты, гор ученый! Открывай нас! Хорошо, хорошо. Не открою тебе тайну. Только отпусти. Ну! Ну! Ну-ну! Ну! Да! Вот он! Твой настоящий отец!